Всем привет! В этом видео я хочу показать реальное применение команды ⁇ разделить. Для примера я возьму вот такую боковину и представим, что она у нас длиной 2900 900 мм и глубиной, допустим, 600. Это боковина шкафа. Самый популярный формат листа это, вот, конечно, 2800 на 2070. То есть у нас размер детали превышает размер листа, но не страшно есть другой формат листа, например, 350 на 1220, то есть в принципе у нас деталь на этот формат ложится и даже остается там 150 миллиметров. Но вот что делать, если, там, например, предполагалось, что будем использовать такой э, нестандартный размер листа, а там его, не знаю, не оказалось в наличии, он дорогой, там его долго вести и так далее. Что нам необходимо теперь с деталью сделать? Здесь э, вся присадка, допустим, уже сделана, то есть э, деталь или изделие полностью готовы к запуску на изготовление. Э, как же нам э, разделить эту деталь на две? Вот тут-то и очень подойдет команда разделить. Рисуем на торце. Ну, например, у нас вот эта вот нижняя часть боковины, боковина левая. Здесь какой-то нижний накопитель там с полками, а это, там например, верхняя часть там с стеклянными полками. Внизу там ДСП, а вверху стекло. Боковина крашенная, обратная сторона, как вы видите, чистая. Здесь нет отверстий, отверстия только с одной внутренней стороны. Рисуем на торце детали эскиз. То есть у нас боковина будет состоять из двух деталей с перехлестом, ну, например, там 200 мм. И теперь нам нужно определить габарит э, нижней вот этой вот детали. Ставим размер, ну, пусть будет 650 мм. То есть у нас э, детали будут склеены в четверть, можно сделать через третью деталь, например, в нахлест. И э, идем вставка элементы разделить. Здесь снимаем абсорбировать вырезанные тела. У нас уже эскиз был выделен и он подтянулся в инструменты отсечения. Разрезать деталь. Выбираем, выбираем шаблон. И у нас появилось два э, твердых тела. То есть у нас это нижняя наша новая деталь, а вот это вот верхняя вторая. То есть, как вы видите, присадка никуда не ушла, ничего здесь не съехало. мы просто из однотельного из однотельной детали сделали многотельную. Данный инструмент в этом контексте крайне удобен, если вдруг нужно из большой детали быстро и точно сделать две маленьких, то есть не пытаясь там, переделать их с присадкой, но ну, вот вы видите, что у нас а, разделение прошло прямо рядом с отверстием под полку держатель. Ничего страшного, можем добавить сюда там, 20 мм. И наша линия разделения перешла чуть-чуть в сторону. И здесь должно получится все хорошо, то есть вот реальное э, применение этого инструмента, инструмент разделить, где его можно применить, когда из одной большой детали сделать две маленьких. Есть, у нас одна получается деталь длиной 670 миллиметров, а вторая деталь длиной 2430 миллиметров. То есть в стандартный размер листа оба эти, обе детали поместятся. Если вы используете станок с ЧПУ или вам нужно сделать чертежи, то в принципе можно поступить каким образом? Скрыть здесь вот одно тело, у нас будет это первая конфигурация, и создадим еще одну конфигурацию, сделаем наоборот. Это отобразим, а это скроем. У нас получили, получилось две конфигурации, в каждой конфигурации по одному телу. В принципе, можно и погасить эти тела, если нужно, или удалить их, если нужно. Но ну, это уже, я думаю, вы разберетесь сами. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!